Привет! На трубке, как обычно, Антон. Наверное, каждый в наше время знает о таком конструкторе, как Лего. Все мы держали его в руках, собирали какие-то башенки, что-то посложнее, или просто придумывали постройки с детьми. Однако могли бы вы подумать, что на самом деле из Лего можно сделать ту же полностью рабочую машину, которая выдержит человека? Или, например, фабрику по производству бумажных самолетиков. Ха! И нет, это не бред сумасшедшего!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 Когда вы крутите рычажок, механизм приводится в действие и наглядно иллюстрирует зрителям, как все на самом деле работает. Это суперзалипательный проект, который приглянется как обычному человеку, так и тем же учителям, чтобы показать на уроке. Но ну, разве не крутая идея? М? Мне кажется, что после такого школьники никогда не решат прогулять следующий ваш урок. Все мы с вами любим играть. Игры ⁇ это часть жизни, а для кого-то и вообще вся суть существования. Однако, так как сегодня большая часть людей предпочитает зависать в виртуальном пространстве, я предлагаю вам рассмотреть один, теперь уже необычный вариант Игра в реальной жизни, однако это все тот же симулятор. Но как такое возможно? А на самом деле это очень просто. Спасибо конструкторам Лего. Они придумали следующий тренажер, где человек сам управляет самолетом.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 Так, <св> ну а это уже вообще выходит за все рамки. Ребята показали, что на самом деле при помощи конструктора реально можно взять и вот так вот собрать кубик Рубика. Помещаете неготовый кубик в эту платформу, она зажевывает его, сканирует на телефоне и быстренько начинает действовать по алгоритму. В конце концов на работу уходит не более пяти секунд. Не знаю, мировой ли это рекорд, но это определенно быстро, тем более для конструктора из Лего, согласны? Я вот лично за всю жизнь ни одной штуки не собирал. И нет, не потому что я там тугодум и тому подобное, а потому что просто не держал в руках кубик так долго. Вот так вот вышло. А после увиденного мне сразу захотелось проверить свои способности, и я уже заказал одну штучку. Неужели это реально так трудно? Пишите в комментарии, собирали ли вы кубики, и как быстро это у вас получалось. Будет интересно узнать. Каждый из нас в своей жизни собрал не один самолетик, правда? Бумажный, само собой. Порой они получались кривыми и еле летели, а иногда бывали суперточными такими, что ты ощущал себя настоящим инженером и был готов продать его за миллионы рублей. Так вот, оказывается, существует машина по изготовлению бумажных самолетиков, прикиньте. И знаете что? Как вы уже догадались, сделана она полностью из лего деталек. Я просто офигел, когда это увидел. Это даже не просто машина, а самый настоящий конвейер по производству самолетиков как будто целая фабрика. На ней бумага зажевывается, аккуратненько сминается, выпрямляется. Все происходит по четкому скрипту, без малейших зазоров и недочетов. А в конце концов творение выпускается при помощи подъехавшего к нему колеса, придающего скорости. То ли это видео так волшебно было смонтировано, то ли и правда это так завораживающе выглядит. Проект бомбический. Не знаю даже, что еще добавить.